Я пойду посплю. Ок. Стоп, где Таня? Артем, блин, где Даня? Он пошел в пятерочку покупать жувачку вместе с какаканой. Понятно. Я пойду монтировать видео. О. ХММ, что же выбрать с ягодой или с мятой? Беру с ягодой. Это Даня. Пришел. Ага. О, поиграем. Вот. Гаша.